Ну что же, могу сказать, что э, я очень рада, что удалось познакомиться и, и приобретать инструменты фирмы Лаубах, потому что инструменты из тех, что сейчас у нас появляется в продаже, наиболее э, э, хорошо звучащие и очень хорошо сделанные. Это инструменты, на которых можно играть с оркестром. И звучать абсолютно тембр всех четырех струн, что особенно важно, что самые низкие струны, соли ре, наиболее проблемные, они здесь очень хорошо звучат. И инструменты сделаны очень качественно, с хорошей мензурой, очень удобные. И это буквально находка для наших учеников. Для талантливых, которые учатся профессионально, и которым приходится часто выступать. Так что большое вам спасибо. Будем с вами держать контакт в дальнейшем, потому что лучше я пока не встречала.